Магний. Необходим для всех. Магний может быть хорошим доказательством простой истины. Полезные вещества можно получать в виде биологически активных добавок. (supplements). Саплеменс. Саплеменс. Это удобно, надежно, просто и выгодно. И действительно очень полезно для профилактики. Магний. Например, в черном шоколаде его сколько? В одной унции это квадратик шоколадки 76 мг. В 100 граммах 228 мг. В 200 калориях 65 мг. Шоколад это отличный источник магния. Вкусный, помогающий снять стресс, калорийный, питательный, реально содержит вещества, снижающие стресс но содержит жиры, сахар и много калорий. Получать магний из шоколада, конечно, приятно. Это вполне достаточное объяснение, почему многие любят шоколад. Пожалуйста, не говорите этим людям ничего про шпинат. Шпинат тоже богат магнием, но замена явно неравноценна. В 100 граммах шпината 87 мг магния, в 200 калориях шпината 757 мг магния. Кстати, 200 калорий шпината – это почти килограмм. Чтобы съесть почти килограмм шпината, потребуется почти весь день. Для начала его нужно купить, помыть, приготовить. Согласитесь, с шоколадом все гораздо быстрее. Итак, замена шоколада на шпинат явно неравноценна. Есть люди, которые хотят избавиться от шоколадной зависимости. Есть люди, которые хотят остановить избыточное потребление сахара и калорий. Для этого нужно понять причину зависимости от шоколада. Все просто. Нам просто нужен магний. Магний можно получить в чистом виде. Магний НСП без калорий, без сахара, без жира. Магний НСП в составе магний и очень полезные вещества. Какая польза от магния? Он просто должен быть в рационе. Каждый день. В достаточном количестве. Это не про лекарства или лечение. Это про еду и ее наполнение полезными веществами. Магний повышает устойчивость к стрессу. Он является одним из важнейших двигателей обмена веществ. Помогает преобразовывать пищу в энергию. Поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови. Участвует в контроле кровяного давления. Предупреждает формирование гипертонии. Помогает в усвоении витаминов. С помощью магния создаются новые белки. Они являются строительным материалом для костей, кожи, внутренних органов и других тканей. Магний особенно нужен организму при повышенных эмоциональных и умственных нагрузках. Такое простое действие – выпить капсулу магния с едой. Если вы начинаете профилактический прием магния в хорошем состоянии здоровья, вы не видите изменений. Вы просто полны сил и бодрости. Все как всегда, в здоровье в хорошем состоянии. Вы просто его поддерживаете. Эти две или три капсулы магния в день ничего не меняют в вашей жизни. Такое простое действие выпить капсулу магния с едой. Однако, если этого не делать, жизнь действительно может измениться. Какие признаки дефицита магния? А вот сейчас про болезни. Запасы энергии истощены. Нервы на пределе. Избыточное психоэмоциональное напряжение тревожность, спазмы, судороги, учащенное сердцебиение, покалывание в руках и ногах, онемение, бессонница, раздражительность, головные боли, частые смены настроения, недостаток концентрации внимания, забывчивость, раздражительность, хроническая усталость, синдром выгорания, повышенное артериальное давление, на работе сложно сосредоточиться, ночью не получается уснуть, это классический набор симптомов, которые могут быть именно при дефиците магния. Магний необходим для здоровья сосудов, сердца, нервной системы, почек, костной ткани и суставов. Магний участвует в нескольких сотнях ферментативных реакций. Это действительно жизненно важный элемент. Магний НСП – просто спокойная жизнь, просто хорошее состояние здоровья. Просто спокойное состояние. Радость, прилив энергии с утра, здоровый полноценный сон, восстанавливающий силы. Важно, есть состояния, при которых магния нужно больше, чем обычно. Если измерять в шпинате, то шпината требуется больше килограмма. Шпината нужно примерно ведро. Стресс, физическая активность, диарея, прием некоторых лекарств, гипертереоз диабет. Это состояние, при которых магния нужно больше, чем обычно. Маловероятно, что люди в состоянии стресса вспомнят о ведре шпината. Высока вероятность, что они вспомнят о капсуле магния. Есть еще много ситуаций, когда организм просит больше магния или больше шоколада. Случаи повышенного спроса на шпинат, например, при стрессе, лично мне неизвестны. Магний НСП хорошо усваивается. Помогает восполнить дефицит магния. Является прекрасным дополнением к рациону для современного человека. Результат применения магния НСП. Жизненная ситуация. Ребенок начал школьный год. Это был последний школьный год. Мама начала прием магния НСП, витамина С, суперкомплекса лицетина и омеги-3. Успевала выпить только один раз днем. И еще раз магний, омегу-3, лицетин выпивала на ночь вместе с Валерианой НСП. Маме стало легче воспринимать все школьные новости. Ребенку трудно учиться, через год поступления в университет. Маме трудно принять все проблемы, которые связаны с учебным процессом. Привычка есть сладкое, чтобы успокоиться у мамы уже есть. К сожалению, это путь к ожирению и болезням. От избыточного потребления сахара снижается иммунная защита. Никому не хочется болеть. Но простуда начиналась именно в тот период, когда был стресс и было много сладкого. Накопление избытка массы тела тоже не радует. Это риск ожирения и диабета. Продукты на спи вовремя пришел на помощь. Начались хлорохила и магния. Мама и ребенок пили эти два продукта вместе. Ребенок увидел, что мама стала спокойнее. Сон хороший, утром настроение хорошее, признаки стресса уменьшились. Решили дополнить прием продукта в НСП. Магний, витамин С, суперкомплекс, омегу-3, лицетин пили весь прошлый год. И сейчас пьют их вместе. Ребенок уже студент университета. Учиться действительно стало легче и маме, и ребенку. Есть энергия, есть силы, есть доверительные отношения в семье. Нет стресса, паники нервного состояния, ожирения, диабета и бессонницы. Это не про лечение. Это о своевременной профилактике. Сколько людей на планете не получают достаточно магния? Очень много. Сколько проблем со здоровьем можно профилактировать? Тоже очень много. Магний НСП. Один из продуктов НСП, необходимых всем.